Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и вы вновь попали на канал Towns Sparrow Gaming. И сегодня мы продолжаем проходить Dying Light 2, Stay Human на высокой сложности. Что ж, настало время исследовать э -э Велидор. В прошлый раз мы наконец-то раздобыли биомаркер. Но-но-но-но. No, no, no, no. А он нам сказал пока заниматься своими делами. Так что самое время понемножечку так... Начать исследовать наш город. Засрочу... Ебать там, как это <laughs> местивка начинается. Ну, сейчас поможем. Наверное. А. Понял. Э это зомби против выживших Бали, или что? Я тебя подарю, Уи все приземляемся Ты так лутаем и зомби и людей наверное Ты... Ты пошла, ну, что кто-то убежал или что а да да да я вижу <laughs> как <laughs> бандит решил убежать ну ладно Короче, тягаться с зомбарями местными и с бандитами я пока не хочу. А, пока тяжело. Да. Мы пока не готовы к такому. Так, погодите, какой режим мультиплеера? Вообще о чем? Погодите. По сети. Ну. Пусть я буду один, короче, да. Все, я один, отлично. Так, лутаем. Эй, а, а лутенский где? А почему только сейчас появились надписи о том, какой я лут получил, а? Жесть, как так? Так, забираем весь металлолом, который нам встречается по пути. О, даже монетки попались. Круто, круто. Монетки, как говорил Скотт Пилигрим. Так, забираем, забираем, забираем, забираем, забираем, забираем, забираем, говорю. Сука, открывай быстрее, блядь. Ой, чё, снаряга какая-то. Ну, вроде как, все сделали, еще хотели. Так, здесь у нас есть какой-то сундучок. Это уже интересно. О, бандюган решил подраться, да? Дай, подходи, подходи. Пизда вам, ребят. Вообще нападать собираетесь, а? Готовься. Блять. Я тебя убил! Тебе некуда бежать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять. это этого почти прибили главное чтобы все были оглушены у меня вообще лоу хп какой-то так что надо реально аккуратно играть ох блять Все, все почти почти добили о блять что это было я даже не понял что я сделал ну ну ну нападай нападай ой ой ой Ай ой ой ой Реально играть надо На такой сложности а С такой прокачкой Очень и очень осторожно Я всех золотал, да? А, ну, теперь точно всех Что ж, открываем сундучок Получаем свою заветную награду Все, открыли Великолепно Что у нас здесь? Штанишки какие-то И опять таблеточки Так, все это дело мы забираем. Это мы тоже забираем. О, кстати. А, что это значит? Как, Какая-то иконка книжки открытый. Интересно посмотреть, что же там. Ты, ты выживаешь или что? Он такой, блин, смотрит, как будто обосрался Ай-яй-яй-яй Давай-давай-давай-давай О, великолепно Красава Подтянулся, не упал А то было рискованно Че у вас здесь, ребят? Заставим страдать. Мы живем все в том месте, где нет больше людей. На совести нашей много смертей. Роемся мы в руинах в поисках смысла. А совесть сердца всем нам насквозь прогрызла. Мужчина мой умер, искал нам еду, Оставил дитя, что родится, в аду. О, бедная жизнь, что смогу тебе дать. Ведь все мы рождаемся, чтоб умирать. Мы живем все в том месте, где нет больше людей. На совести нашей много смертей. Мы в руинах, в поисках смысла. А совесть сердца всем нам насквозь прогрызла. А совесть сердца всем нам Браво, браво, конечно, браво. Поешь, как диснеевская принцесса. Мне это нравится. Все, чилить встаем. Я, кстати, не особо понял. А что, у нашего героя теперь новые штанишки появились? чё себе, он тут нарядился. То есть, вот тут снарягу, который нашел, он решил на себя напихать теперь, да? Серьезно? Ого. Шейная гетро урон стрелковое оружие. Блин, осталось мне этот найти, как его лук и все, а я могу теперь быть лучником, вот прям, вот да, вот соответствующий класс стрелок, специализируется на владении дальнобойным оружием и скрытности. Что из плюсов? Очки паркура и урон и расход выносливости. Вау, великолепно. Ну ладно, хорошо спела, вообще молодец, отлично поешь. Просто респектую. Ставлю класс. Ну ладно. А мы двигаемся дальше. Как нам вообще далеко еще переться? Это вот очень интересно. Кстати, здесь какие-то жилые дома еще. Можно было бы полутаться, но думаю и так нормально. О-о, погодите-ка. А вот это что? Армейский конвой шанс найти снарягу оружие даже гранаты что 6 ну что ж тогда спрыгиваем часто справимся ли мы можем конечно попробовать но я почему-то сомневаюсь на нахуй Чё здесь за пиздец творится? А? Это ты кому бля сказал? Ко мне уже лезут какие-то черти, а что так их много? А? Ух жесть! Так, так, в сторонку, в сторонку пиздец. Там какие-то еще разборки происходят наверху. Эти люди меня хотят убить. Че ты шумишь, а? жесть мне кажется, мы здесь будем полчаса мороться. Но кажется, у нас нет выбора. О-о. Бля, какое же здесь мясо. Смерть пришла. Смерть пришла? Ребят, вам тунхана хана, мне кажется. Так, так, так, так, так. Аккуратненько, аккуратненько. Ой, бля. Не, ну тут реально мясо. Просто что-то меня тут дохуя этих тварей. Как-то тяжело драться. Давай, давай умер умер крутой значит Жесть, лишь бы хп хватило ай-яй-яй Быстро-быстро хилимся, хилимся, хилимся, хилимся. Надеюсь, вы сдохнете, ребят. О! Лишь бы этот меня еще не задел. Эта тварь вообще страшная. Как же тяжело ему снести хп. Прям ужас какой-то. Давай-давай, понемногу, понемногу. О, о, как швыряет. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Отбегаем, отбегаем подальше в таком случае. Но, кстати, мы тут уже почти всех прибили. Это уже плюс, я считаю. Ой, бля, ой, бля. Ой. Не отреагировал вовремя. Так, хп еще хватает. Просто будем отбегать. Понемногу и понемногу убить. Бля, бля, бля. Куда полез, бро? Да отпустит этот стоп. Ну ладно, залез, так залез. Хорошо, хорошо, хорошо. Твоя взяла, твоя взяла. Все, прибили. Наконец-то этого прибили. Красавчика. Кстати, а тут же было копье, чем не воспользовался, а? Копье, судя по всему, реально. Имбус создает какую-то. Ужас. Так, предлагаю все облутать позже. Сначала э, откроем самое главное, а потом уже зомбарей будем лутать. О, какая-то армейская аптечка еще. О, это прям вот хорошее лекарства попались. Это шикардос даже. Так, почти открыли. Открываем. Лезвие, грузы и.. Ну короче, много чего. Ой. А это плохо, это очень плохо. А ч вас так много, ребят? Ребят, меня ваше количество очень сильно пугает. особенно еще больше всего пугает что тут у зомбика второй уровень вот прямо сильно пугает ну Ладно мы должны с ним справиться как-то о справились все-таки круто осталось этих еще добить давай давай чуть чуть чуть-чуть осталось Чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось. Эх. Ой, не-не-не-не-не, опасно, опасно открывать. Все, тетка сдохну пожалуйста О, она она умерла ура ура все теперь можно спокойно взламывать замочек Да, открыли ура ура ура и еще сто раз ура какие-то кожные щитки здесь и прочее прочее прочее ой забираем весь лутенский абсолютно весь то что мы что так долго дрались ради каких-то слабых э, фиговин нет нам нужна фиговина какая-нибудь помощнее подороже так сказать мы должны получить максимальную выгоду от э, затраченных нами усилий Конечно, знаю. так так Че еще, че еще здесь? А -а -а. Ну, вроде как почти все получается, да. Но я надеюсь на это. Интересно, что здесь такое рядом? Так, здесь... Что-то закрыто или что? Или мне кажется? Или все-таки можно залезть? М -м -м -м. Опа. Лутинский оказался под контейнером, да? А, главное осталось отсюда вылезти Но вроде это не проблема для нас Все Великолепно Почему это место не отметилось как залутано Я даже не понимаю А, а в чем прикол? Ну ладно Все равно мы будем знать что мы Все здесь залутали Не-не-не-не не падай, Не падай Ни в коем случае не падай О мы повысили паркур ну-ка, ну-ка, чё, чё можно купить? Приземление с перекатом. Я думаю, что это очень хороший навык. Это прям, как я уже говорил, это база паркура. Ой, блядь осуждаю осуждаю осуждаю эти четыре буквы которые были в слове мне вообще не устроили ну ладно я хотя бы не на твиче это сейчас все показываю что-то это не то оружие которое я хотел использовать так что возьмем другое от меня не уйти Ну нападай, нападай <sharp> ой, блять. <съем> Загорелся еще. Блин, вот дурак, костер наступил, да? Блять, да чё ты не уклонился, а? Ой, Эйден, Эйден, Шмейден. Реально с тобой какие-то проблемы порой. Так, все забираем, абсолютно все. И теперь, наконец-то, взламываем этот сундучок. Опа, старая инструкция и треники хулигана. Так, а здесь мы купим, наверное, удар ногой в воздухе. Я думаю, это очень классный навык. Так, что по вещам? Ничего такого. Джерси Кватербека. Для танка. Длительность чутья выжившего и расход выносливости паркур. Окей. Интересно, а можно будет потом простую снарягу продать? Ладно, как никакая снаряга неплохая. Вот здесь можно вот это надеть, а здесь ничего нельзя. Ну ладно. Все равно, по моему мнению, мы одеты в какое-то говно. Несмотря на то, что это лучше, чем просто стандартная одежда. Так, э, делаем перевязку ран и бежим на базар дальше. Так, чтобы узнать текущую цель, надо нажать тап. Единственный выход. Побудьте на базаре, пока ждете новостей от Хакона. Окей, окей. Кто здесь пропал? Так. Интересно, а к кому мне обращаться? Пс, эй, ты. продаешь воду? Заплачу пол кристалла за галлон. Чел, была бы у меня вода, я бы конечно тебе продал, но я думаю мне и самому нужна. чувство. Жизнь. Тебе не дождь? Мой брат погиб а в такой заболеют, же день. Знали, не они не меня к себе. Меня как же здесь не много всего. Хороший такой дворик, да? Дождь. Так, здесь чел... Здесь чел ремонтирует, поэтому зайти в здание не получится. Придется через главный вход. Я думал, вдруг какие-то есть объявления о пропавших людях на улице, но нифига подобного. Добро пожаловать на базар, Пилигрим. О, спасибо, спасибо. Да похуй, люди всегда чем-то недовольны. Мы живы, остальное ерунда. Кстати, а что у нас здесь? Есть что-то интересное? Перма только какая-то, да? Да уж, если добрались даже до Лукаса. У были враги? Он был а, в общем, ничего во дворике нету интересного Так что все, забегаем в здание Может, внутри мы что-то узнаем а Воды нет Так, информационная доска Последняя и Самая актуальная а... Что-то курицы всякие нарисованы <laughs> Понимаемо, короче Ладно, заходим здесь, конечно, прикольно. Людей очень много, жесть. О, красотище какая. Ну, еще состояние хорошее у церкви. Смотри, куда прешь. Что за день? У меня ни за что не получится. Что у тебя не получится? Пять лет учебы. Хочешь а я я жесть это, это, увидят, что что бьет, я уже куча страстепенных заданий появляется Я тут уже вижу два а то и три восклицательных знака рядом так меня вот что интересует больше всего а что это такое вот вот на карте, как будто листок э, с гвоздем. Ладно. Все зашло. То есть я могу я поискать я э, правда, здесь я э, э, еще я другие не листки, не с не листки с э, объявлениями не о пропаже не людей, не или что? А с тобой о чем можно поговорить, а? Я тебя видела. Да, вы меня чуть не повесили. Ну и что? Ты ведь жив, правда? Прости? Слушай, у нас не было выбора. Если бы ты превратился, как мы ожидали, ты бы всех убил. С одной стороны, ты права, ну, но... все равно обида есть какая-то. Ладно, будем более рациональными. Я бы также поступил, наверное. Я понял. Это была опасная ситуация, Не ясно. Значит, без обид? Да. А все. Зима близко. Ну да, ну да. Прям отсылка к Игре Престолов. Да, бит теперь точно никаких нет. Я думаю. Я надеюсь. Как же у меня нос чешется, вы не представляете. Так, а что здесь, в принципе, есть? О, кассета. Можно, кстати, подождать ночи. И можно... Надеть какую-нибудь другую экипировку, но пока с этой нормы. О, о, о, еще и кассета. Прикольно. Да, все равно я хочу сначала найти вот, вот эту херню. Я даже не знаю, как ее обозначить на карте. Она не отмечается, боже. Как, как ее обозначить -то? и ладно поищу со стороны улицы Может, я все-таки что-то упустил о, о, о, появился, появился. Хотел... заказчик сюжет незаметно... вот это интересно вот это интересно вот это очень интересно это то что нам нужно так ну Оп. на опа они пропали без вести Какая разница? Никого ведь не нашли. Тогда зачем доска? Прошло 15 лет. Тогда пропало много людей. Мой сосед потерял двоих детей. Но жизнь продолжается. Кроме того, никто не посмел снять эти фотографии. Но это безнадежно. Как ни стало, ночных бегунов никого больше не находят. Mm. То есть спросим сначала о МИ, а потом уже о ночных бегунах, если так можно сделать. А ты слышал о детях, на которых проводила опыты ВГМ? А? а на ком их не проводили? На детях? На стариках? На слепых? На глухих? Все хотели получить вакцину. Некоторые ради денег, остальные чтобы обмануть судьбу и не заразиться. Для Велидора это была сделка с дьяволом. Запертые в чумном городе, но получившие шанс дать лекарство всему миру. Но вирус победил. Исследования в конце концов прикрыли. А дети официально никто не проводил на них опыты. Права человека и прочее дерьмо. А неофициально? А неофициально... Скорее всего, часть детей вывезли из города. Что касается остальных, они просто разбежались по городу. Тех, кого не поймали зараженные, убил голод или тьма. Хорошо, а что там с ночными бегунами? Эти ночные бегуны. Расскажи о них. Что тут рассказывать? Они почти все мертвы. А раньше только они не боялись выходить по ночам. Они спасали тех, кто не смог найти убежище. Но из всего отряда выжили лишь некоторые, включая Фрэнка, их бывшего командира. Когда-то он был великим человеком, а теперь напивается до чертиков в своем заведении в Сентрал-Лупп. Трудно сказать, сколько он еще протянет. И когда же все это случилось? Когда все это случилось? Очень давно. Судя по твоему виду, ты сам тогда был ребенком. Однажды я наткнулся на двух детей. Девочек лет по пять. И выглядели они так, будто не ели целый месяц. Как их звали? Не помню Я бросил им немного хлеба и убежал Они тряслись так, будто собирались превратиться Красные глаза, вздутые вены Не знаю, что им там давали эти психопаты из ВГМ Какой ужас, блин На самом деле, это реально выглядит... Звучит крипово, прям пиздец как Где сейчас все эти дети? Спустя столько лет Большинство из них, вероятно, уже мертвы. И если кому-то повезло, и они все еще живы, вероятно, они и в Централ луп Там больше миротворцев, легче выжить. Кто-то же должен знать больше. А зачем? Это уже прошлое, и нет смысла его ворошить. У всех хватает своих проблем, Пилигрим. Каждый сражается сам за себя. И то правда. Чувак. Пить -то Ладно, теперь можно спокойно взять какие-нибудь заданицы, я думаю. Я, я даже не представлял, что Опять можно все-таки смортили. Не все в можно доверять Стас? В чем дело? Эй! Пилигрим, это тебя хотели повесить? Прикинь. Друг, тебе дико повезло. Мне об твою удачу. Я ученик Альберта. Но, верно, ненадолго. Я уже третий раз пытаюсь выполнить задание. Провалюсь. Мастер Альберта меня выгонит. А кто такой вообще мастер-ремесленник? Вот ты скажи мне что-нибудь о нем поподробнее. Что еще за мастер? Точно. Ты же не местный. Мастера — это те, кто изобретают новые технологии, конструкции, разные устройства, полезные в бою. А Альберто здесь главный мастер, и, как уже сказал, я его ученик. Люди смеются, мол, он глупый и не умеет складно говорить, но он настоящий гений. Понял, а какое у тебя задание? Что за задание? Козы. Они сидят в клетках, потому что уничтожают посевы. Но из-за клеток козы грустят и дают меньше молока. И мне пришла в голову идея ограды, на которую будет подаваться напряжение. Так козы будут сидеть в вольере и давать больше молока. Я назвал это электропастухом. Так. <Stockholm> Оно реально недоработано. <laughs> Все-таки есть вопросы к твоему изобретению. Но козы будут испытывать стресс и давать Вот, вот, коз. именно. Правда? Стресс у коз? А у тебя не было бы? Ударь тебя кто-то током и возьми за вымя. О, нет. Напряжение будет низкое. Оно их лишь пощекочет. Эм... Ну ладно, надеюсь, у тебя эта штука заработает. А в чем проблема-то, собственно? Так, в чем же тогда дело с твоим изобретением? Нужны кое-какие электрические детали. Разберу их на резисторы и прочие штуки. Мне не хватает пары деталей. Их тяжело достать. Боюсь не успеть вовремя. Ты не поможешь? Если согласишься, я подарю одно из своих крутецких изобретений. А оно не связано с козами. Не, кое-что поинтереснее. Вот увидишь. Насколько я знаю, они есть в двух местах. Одно из них – магазин хостоваров Фитц Уильям Плейс у водонапорной башни. Альберта говорит, что они там есть. Но это темная зона. Там полно превращенных. Лучше идти ночью. А второй вариант? Остатки патрульных машин. Есть место к югу от Хорсшу, недалеко от старой электроподстанции. Но вообще-то у меня уже все есть, так что я не хочу никуда бегать. Я просто тебе все отдам, окей? Договоришься? Все-таки удача тебе улыбнулась. У меня есть нужные детали. Не шутишь? Фантастика! Да мне тебя небеса послали! Держи. Все, бери на здоровье, товарищ. Не знаю, как Иди мастери. Тебя? Иди мастери. Все. Еще кое-что. Поможешь мне с показом? Моя установка находится у главного входа. Включи ее, а я схожу за Альберто. Скоро он все увидит. Встретимся у клеток, рядом со стеной. Искра открытия, новое побочное задание. Эйден, как ты там? Попробовал городскую жизнь? Да, побывал кое-где. Знаешь, лучшие вечеринки всегда в центре. Туда мы и отправимся. У меня есть план, как туда попасть. Я все расскажу на месте. Жду тебя на крыше у главной станции метро. О, задание обновлено. Не, ну с Хаконом мы другой раз будем задание выполнять. Сначала выполним здесь все побочки. Ой, ой. Упс. Кажется, коза сдохла ой бля ой бля что-то пошло не так все в порядке нет она сгорела коза сгорела какой же я идиот что, что случилось я неправильно рассчитал напряжение О, вот бестолочь прости не знаю как я мог так ошибиться зря только время тратим Почему? Я так не думаю. Это очень, очень большой, огромный... Это ты про потенциал? Потенциал, да. Это может стать эффективным оружием. Оружием? Это готовая формула. Если просто применить ее к оружию, это может повысить наши шансы против зараженных. Mm. Храбрая коза осталась жизнью ради науки. И пир для всех. А, а, а ты... Я беру тебя в... И, и посвящаю тебя в... в э, э. Мастера? Правда? Божечки, спасибо! Спасибо вам! Какой И довольный! Не, ну повезло ему, так, повезло. Вот, давай, давай, давай, мне чертеж, наконец -то. Нужно будет поднять напряжение. Загляни ко мне в мастерскую. Конечно, спасибо. Береги себя, ладно? Конечно, дружище. Можно же не только к оружию в принципе применять, а, допустим, как-то. На забор поставить вот вокруг базы всей. Ну, вокруг всего поселения. Будет заебись. Так, можно теперь установить модификацию для оружия. Ну, конечно, для этого нужны материалы. Чтобы скрафтить модификацию. О, я даже получил обратно какие-то электрические детали. Великолепно. Ну и, кстати, кстати. Давайте тогда сразу заглянем в мастерскую. Опа-опа, тут можно еще с кем-то поболтать Ну-ка Я могу помочь? Надеюсь, я ищу работу Прости, урожай уже собран и готов к отправке Понял, благодарю Стой, возьми Что-что? Подсластить твою кислую мину Ого, спасибо большое А, а ты часто раздаешь мед и сомнительные комплименты? Мед и мудрость мои дары тебе. В мире слишком много тьмы, почему бы не осветить его улыбкой? Блин, много добрых людей все-таки. Мама, ты не знаешь, кто это? Он пилигрим? Он не преступник Бенни. Взгляни в его глаза, увидишь то, что вижу я. Мы должны составлять о людях собственное мнение, а не слушать чужие сплетни. Кстати, логично звучит. Спасибо. Очень даже логично. Блин, спасибо за мед. И гражданским, и миротворцам. Эй, отвали! Так. Та-та-та-та-та-та-та-та. Э -э вот тут у нас есть торгаш какой-то, и тут опять есть какой-то очередной коллекционный предмет. Телегрим. Я не могу валить из города. У меня есть здесь дела, вообще-то. Так. Ну что ж, давай потолкуем с мастером. Ну-ка, ну-ка. Что у тебя здесь? Так, здесь можно покупать улучшать чертежи. И надо приносить трофеи, да? Зараженных. У нас парочка как раз есть. Да, да, готов. Еще как готов. Вот. Превз... Ультрафиолетовый этот э, факел будет отличным. Дополнением мою коллекцию. А на остальное у меня денег не хватает. Но погоди, погоди, Я погоди. Прогов... У нас есть торговцы. Сейчас продадим. Еще -то. Продадим и может купим еще что-то. Я вот хочу продать... Обычное оружие. Потому что оно мне нахер не сдалось. От него вообще толку нифига. Так, что здесь еще есть? Вот обычную снарягу можно продать. И вот. Можно продать э, ценные вещи. Продаем. Все великолепно. У нас есть различные ресурсы. Также. А что еще можно купить, кстати? Так. По ресурсам ничего нету. Есть только ботинки какие-то. Но я уверен, мы их и так потом найдем. Молот пистолет. Выглядит прикольно, да. Так, давай улучшать. Я вот это хочу. Я вот хочу вот это. Вот это. Вот это хочу. Вот это хочу. Вот это хочу. Вот это хочу. Спасибо. Спасибо за комплимент, что у меня отличное чутье. Так, что мы сделаем? А, мы можем, типа, улучшить аптечку. Это особенная вещь, мой мальчик. И вот так еще улучшим. И у нас больше ничего не хватает. Да. Трэш. Короче, это дело грина, да. А, я это все покупать не собираюсь, потому что у меня 110 монет, это очень-очень мало. Я я тоже благодарен, что ты мне выдал такой, э, такие чертежи. Позволил приобрести их. Так, как то грязь, Погодите. Погодите. Погодите, пожалуйста. Вот. Возьмем первым делом мачете. Здесь возьмем биту, наверное. Здесь сикач этот. И, допустим, резак этот. Так, давайте-ка изменим. Что можно сделать? Нет, это мы крафтить не будем. Мы можем сделать здесь... Э, Электромодификацию и добавим какую-нибудь либо траву, либо пламя. Что же выбрать? Давайте с пламя тогда сделаем. Все, отлично. Подойди, я не О, работа, работа. Подошел. Не Раз меня? не кусаешься, ну, хорошо. У тебя аллергия на деньги Короче, слушай Мы можем подзаработать, ты и я Нужно только принести мне свеклу, редис, пастернак Вот он! Хватай его, Эд! Он убийца! Что? Джулиан, Люк отравился водой, которую ты продал Опа, разборочки начались Я не продаю воду! Лжец! Люк сказал, что взял ее у тебя От того, что в этой воде он сейчас вредит Значит, он обвинил меня, когда был в бреду? <связывая> он действительно подозрительный тип Ну да и, и надо с опаской к таким людям относиться так что Это выберем такой вариант называть, диалога он только что пытался втянуть меня в какую-то сомнительную аферу я знаю все что нужно тебе конец Джулиан. хорошо так а какие в принципе доказательства есть выясняем постой минуту есть улики Какие улики? Mm? Конечно, рассказывай, давай. Вода была в бутылке. Люк принес эту воду в одной из твоих бутылок. Когда я расскажу об этом, Карло, тебя повесят. Вебин, постой, клянусь, я даже не торгую водой. У. Если лжешь, Джулиан, ты покойник. У. -у, -у. у, -у, -у. Тяжелая ситуация. Послушай, если ты не торгуешь водой, то откуда у него одна из твоих бутылок? Зная Люка, этот дебил наверняка ее где-то украл. Это в его духе. Даже если так, моя вода чиста, как горная роса. А что по хранению-то? Уверен? Как ты ее хранишь? Она в бутылках. И она никак не могла оказаться зараженной. Не, у Марка, моего поставщика, чистейшая вода. Что-то тут неладное, может это реально месть какая-то? А, а? Может, это месть? За что? Меня все любят, я в жизни мухи не обидел. Секунду, подожди-ка. Черт, это мог быть Марка. Вот сволочь. Если задуматься, он давно точит на меня зуб. Это было давно, забей. Слушай, он живет на крыше бывшего ямайского ресторана, к западу от Велидора на хаундфилд Лейн. Я отдал ему за воду несколько кило своей лучшей муки. Докажешь, что он воду отравил, половина муки твоя. Подсобишь мне. Можно да, победить. без Б Вот еще что Неловко просить, но... но У Ганса тоже может быть бутылка такой воды Я думал, ты ее не продаешь Так и есть, но Ганс исключение Можешь его предупредить? Он тоже живет на Хаундфилд Лейн, только чуть дальше Как-то все это очень подозрительно Надеюсь, ты говоришь правду Иначе мне будет трудно тебе помочь Ну что ж, сейчас будем Разбираться а, Задание Поднимем бокалы Так Ого, требует второй уровень Развития, а у меня какой? У меня, блин, мне до первого Нужно как минимум прокачать Какой-нибудь навык еще на Два уровня, точнее не навык, а ветку Навыков Или в принципе одновременно Получить по одному науку новому в каждой ветке Ну ладно Думаю, справимся. Надеюсь на это. Он мне так, кому мы сначала побежим? Э -э -э Марка у нас это первая отметка, а нам нужно тогда во вторую. Все, бежим к отметке номер два. Надеюсь, нам хватит времени до заката. Потому что если времени не хватит, будет несколько тяжело тогда выполнять... Задание, ну ладно, думаю Думаю, мы как-то справимся Так, забирайся, забирайся, забирайся Темные пространства и заброшенные магазины Места, в которых можно найти ценную добычу Днем в них полно зараженных, поэтому разумнее исследовать их ночью Окей Опа, опа, здесь можно кому-то помочь по пути Но опыт нам нужен, так что дайте поможем так убиваем бандитов о как загорелся то Дай, нападай Ты уф ой, ой ой просто навыком мутозим всех и все Так, так, так, давай, нападай, нападай. Все, почти прибили. Ой-ой-ой. все конец конец сражения лутаем этих уродов и спасаем челика выживший освобожден спасибо, что остановил их. да не за что это тебе. тебе спасибо за награду ой скоро закат да, ну что ж тогда бежим 270 метров еще где-то бежать до нашего Ганса, или как его? Здесь еще какой-то конвой, но я не помню. А! Все-таки, мне кажется, мы здесь уже были, но повторно тратить время на это занятие не очень хочется. Чтобы здесь все расчистить, полутать, вот такой себе. Ой-ой-ой, пожри говна, уенок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Уже иду. Ой-ой-ой. Не надо мне бить. Я не хочу в лобешника получать. От меня не уйдешь, говна, кусок! Но ты умер, мужик. Ты мой Все, сейчас почти добили. Все, готов. Великолепно. Так, забираем полезные ресурсы. Опа, опа, там есть что-то еще, что-то еще крутое, да? Сумочки из лутаем. Конечно же мы их лутаем. Я бы даже, кстати, на всякий случай копье с собой взял. <свят> так. А, ну, ладно, вроде как все. Так, остается совсем немного, наверное. Ой, а как спуститься-то? Что-то -то я не подумал. О, а здесь что у нас? Роспись. Какой-то коллекционный предмет. Вау. Так, 140 метров Хорошо, хорошо, бежим Просто бежим Давай, залезай, Эйден 120 метров Все-таки нужно реально прокачиваться, чтобы быстрее перемещаться по городу А так это немножечко получается медленно Плюс у нас не очень удачная часть города сейчас Относительно паркура то есть маршруты сложно строятся, но в данный момент уже маршрут выстраивается так, как нужно. Вот прямо эта штука мне подсказывает. Так, что это здесь у нас? Все, стучим и заходим. Ганс, ты здесь? Блин, нужно взломать, серьезно. Ну ладно, открываем замочек. Ганс? Есть кто-нибудь дома, а? Какого... Стой, не пей эту воду! Воду? Это не вода Ой-ой-ой Этот придурок должно быть снова перепутал бутылки Как бы ни шея, он бы голову потерял Что значит перепутал бутылки?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 то что в этой бутылке наверняка убьет заразу да алкоголь это всегда хорошее средство когда нужно избавиться от какой-нибудь инфекции поэтому используется когда нужно что-то стерильное да так сирены какие-то мне это не особо нравится Опа, здесь какой-то ветряк Мы его можем активировать Вроде как к нам по пути, так что можно Быстренько реально активировать Эй Давай-давай, тебе должно Блин, ему не хватит В носусти, черт Сучка-то Ну, ну Ну, ёп твою мать-то Хули ты не хочешь лезть наверх, а? Чёрт. Нет, мне это не нравится Или я все-таки смогу залезть? Ну, посмотрим, кстати Или я залезу, я залезу Может, я смогу залезть? Ну, ну, ну, ну сука-то такая Бля, все-таки нужно прокачивать у нас Так что пошли отсюда нахер Сейчас бы время на это тратить Прокачиваем выносливость, а уже потом э, занимаемся э, открытием безопасной зоны. О боже. Ганс. А вот и Ганс, кстати. Ганс? Старый дурак. Ганс! Вот и Ганс. Ганс. Это ты, Ганс? Что нужно? Пей алкоголь. Пей алкоголь быстро. Да, черт возьми. На вкусках как моча. Это твой самогон. Держи. Пей, пей. Твоя Нет, жена времени. велела выпить. Допей да уже! Херня! Что? <смех> жена велела? Моя Анна? Она думает, самогон достаточно крепкий, чтобы уничтожить ед. Ха! Бабянка моя! <смех> Она меня все-таки любит, несмотря на нытье и жалобы. А говорят, романтика мертва. Держи за то, что поднял настроение. И спас мне жизнь Помочь добраться домой? Не, все путем Я с этой бутылкой еще не закончил Тс. Ладно, спасли ваш брак, получается, да? Великолепно Я даже какую-то кожу получил Просто великолепнейшая Ой, ночь началась Упс это очень плохо, что ночь началась. Теперь нужно быть очень-очень аккуратным. Так, что за перчатки медбрата-то, Урон паркурной атаки и скорость восстановления здоровья. О, это надо. Так, я заметил надпись, что там... На том ветряке надо было где-то 160 выносливости, а у нас только 100. Не, ну это вообще ужас какой-то, это фигня прям лютая. О, кстати, ночью дают дополнительный опыт, получается. Это очень и очень хорошо. Мне это нравится. Стоп-стоп, как он это преодолел? Просто так перепрыгнул, да? О, неплохо. Так, это что там, а? Блять. Мне плохо. Меня Чел, ты же был далеко. Как бы, как-то там быстро пылся. Моя да все, все, сейчас я, я тебе помогу. А, забирай. Дай мне награду только. Дай мне награду, говорю. Думал, что это конец. Спасибо тебе. Дай награду. Опа. Я не знаю, зачем мне это сопротивление электричеству. И я из-за тебя, товарищ мой дорогой, лишился возможности убить какого-то особого зомбаря. Новое место. Убежище ночного бегуна. Отлично. Так. Ну давайте хоть одну безопасную зону сейчас сделаем здесь. Может там хоть получится Так, так, так, так, так, все, отлично О, что у нас здесь Мед, ромашка Великолепно, мне это нравится Все, давай, чини генератор Давай, чини, чини, говорю все, великолепно. Восстанавливаем наш f и бежим дальше. А что, кстати? А это вот как ее? Какая-то замбячка, вот, которая еще в первой части прохождения была. бля надо ее убить. Я тебя убью, нахуй, сучка-то такая. Сейчас получишь пизде от меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, все, сейчас сдохнешь. Наконец-то. бой Ребятки, а вы опасны все. Так, забираем и лезем наверх. Все великолепно так, немедленно, немедленно времени у нас мало потому что сопротивляемость инфекции у нас не очень пока что вкачана так, а как хватит то разве что здесь только что у нас есть? мука, алкоголь вау и еще какой-то лутенский Шкафчик, допустим, опять мука, металлом, алкоголь и еще мука. Да блин, я муки получу больше, чем мне кажется, Джулия нам отдаст. Ну вот тот торгаш, которого обвиняет в продаже очень плохой воды. Так. Ну что ж, здорово, мужик. Это ты, Марко? Великолепно. Очередной вор воды. Этого только и не хватает. Какой вор воды? Ты чё? из зараженных я скоро разорюсь. А, а о чем ты говоришь вообще, а? <сосы> о чем ты говоришь? Пришёл ограбить меня? Нет, нет. Нет, человек по имени Джулиан говорит, ты продал ему отравленную воду. Я ничего не отравлял. Ясно. Джулиан утверждает обратное а, Ты веришь тому, кто продал мне муку, смешанную с гипсом? Серьезно? А, вор, может, разберешься с зараженными? Мне нужно избавиться от этих тварей там внизу Если откажешься, мне конец Отравлена то вода или нет? Ладно, я избавлю тебя от зараженных А ты расскажешь мне, что случилось Идет? Конечно, идет Ну, справедливая сделка, я считаю Холодой ничего нет. Э, мужик, выпусти меня отсюда. Ты, ты собака, блядь. Сука, я из-за тебя сейчас здесь застряну. о Наконец-то я вылез. Великолепно. Я из-за тебя здесь мог застрять. Как же ты этого не понимаешь? Вот как тебе не стыдно, мужика Ходишь там у холодильничка ставь бы у стенки спокойно, а так я из-за тебя как-то не смог бы тебе самому помочь, да? Ну и ты, блин, и бомжар, у тебя даже у лутенского здесь нормального нет. Жесть, короче. Так, спускаемся вниз. Опа, что здесь? Кирпич. А, им можно оглушить, кстати. Это очень хорошо. Это даже великолепно. Ну что ж, сейчас попробуем им оглушить кого-нибудь. Все все, время умирать, время умирать, быстрое убийство. Получается, да? О, проснулся кто-то, улыбнулся, да? А что, все что ли? Реально, получается, что все. Прикольно. Опа, коктейльчики молто. Это я забираю. На всякий случай. Ушущая, чем какая-то монетка. Бросьте, чтобы создать шум и привлечь внимание врагов. Да, господи, они так меня палят все время. Независимо от того, типа, буду ли я готов использовать приманку или нет. И даже хочу ли я использовать, стараюсь ли это что-то... Стараюсь ли я, в принципе... Отлечь их внимание или нет Все равно палят, твари Так, тут много простых бутылок валяется Ну, вроде как все забрали, что хотели, да? Все, закрыть можно Давай, закрывай Трупец мешает, да Толкнем его подальше и закрываем дверь Отойди, парень Да все, отошел я, отошел, да Ладно, все в порядке Так, что это за история с водой? От этого очень интересно, да Постой Ответь-ка Ну давай, быстрее заводи ПЖ Так ты правда из этих ебанутых пилигримов? Представь себе и Ебанутых? Теперь спокойно. Нужно быть отмороженным преступником Или просто ебанутым Чтобы путешествовать по миру полному зараженных Ебанутым в хорошем смысле, конечно Ну и что там с водой? С моей водой все в порядке На базаре отравился человек Если он умрет, обвинят тебя Ах, черт Ладно, это была случайность Ясно? Несчастный случай И все за этих проклятых воров Ну-ка, ка, ну -ка. Ворот? Поподробнее Они постоянно крадут у меня воду Я больше не хотел терпеть Поэтому я решил устроить ловушку ты специально отравил воду, чтобы убить бандитов? Э -э, не совсем По крайней мере, не специально Недавно я убил здесь зараженного. Ну -у. И этот уебок упал прямо в воду Всю воду испортил, сука Бля. Тогда я и подумал Почему бы не проучить этих воришек? Поэтому а вот я наполнил несколько бутылок этой зомбятной водой И поставил их на самом виду они не должны были попасть на базар. Но, кажется, я напился и случайно продал несколько бутылок Джулиану. Я, я отдам тебе все. Скрч, И даже добавлю еще что-нибудь. Только не говори никому, или мне конец. А, а, а, а, а что с Джулианом, а? Они обвинят Джулиана и повесят. И не переживай за Джулиана. Такой хорек, как он, всегда выкрутится. А если нет на одного харька в мире станет меньше так что договорились не мужик ну ты вообще баран с тобой договориться я не стану за свои поступки нужно нести ответственность ты да что я скажу им правду я не стану врать и расскажу на базаре твою историю о несчастном случае ты спятил тогда никто больше не купит у меня ни капли воды я не дам повесить Джулиана Вот, вот, убила. сам виноват изначально Мне нужно спасать свою шкуру. А ты все уже проебался Ахуй а тебе, брат, я все расскажу тебе Гори, гори, ясно, чтобы не погасло Бля, где бутылки? А, вот кирпичик На нахуй, въебала, сучка Пизда, бро. Бля, где, где бутылка? О. Пиздец, тут, конечно. Я живым не дамся. Я тоже не дамся живым. Прикинь. Ой, блять, блок вообще ничего не даст. Да, да, кули ты тут застрял, а? Ой, блять, сука.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 Так, так, а чего, от чего отпрыгивал тут? А, вот, от этой штуки. Все. Пизда тебе, мужик. Что с <сс> твоими глазами, а? Это ты, типа, закрыл глаза или что? И ты еще какого-то черта умудрялся стоять на ноге, когда я тебе... Блять. Когда я тебе ногу отрубил это это не норме знаешь ли эм, короче самое время отсюда валить и как раз на базар возвращаться о не не не не нам нужен другой путь мы тут вообще не выживем тогда можно попробовать э, вернуться обратно но сначала выбраться через крышу опа опа лутенский лутенский лутенский серьезно лутенский о, прикольно, прикольно Все, так, забрали, что могли Теперь Уебываем отсюда Так, лезем по трубе наверх Опа Я на всякий случай перевяжусь Full хп Это очень хорошая ситуация Уж лучше Чем Лоу хп Да или даже просто быть коснутым что там бегает? Я не вижу, нифига. М -м -м. Ладно, можно добежать попробовать. Что за фигня? Почему тут никого нет? А при этом все так подсвечено. Жесть. Так, что тут происходит-то? А ну-ка. Ой, бля, не-не-не, не не, против этого товарища я драться не попрусь. Я просто сдохну тогда так так лезем наверх выносливости вроде как хватает что удивительно Блять. аккуратно аккуратно аккуратно лезь лезь лезь лезь лезь все отлично О, здесь даже Помогите! а ты далеко бро блять зомбячка прибежала Я не позволю ей, чтобы она меня спалила или по крайней мере, чтобы она мне перегрызла глотку Будет не очень ситуация Будет очень плачевная, я бы даже сказал Так, а где тут выживший был, который кричал? О, он по пути вроде как получается, да? Так Блядь Коли ты не, не сделал перекат, а? Вот еблан-то как же стыдно. Ай. О, мед. Сейчас возьмем. Вместе с ромашечкой, конечно. Хе -хе -хе. Да, да, да. Я бегу, я бегу к тебе. 25 секунд. Во. Все, успели. Все, спаси тебя. Не переживай, бро Думал, что умру там в одиночестве спасибо тебе да пожалуйста правда мне вот что интересно у меня из-за этого запас грибов закончился а, -а, а зато есть кстати усилитель иммунитета это хоть какая-то альтернатива и даже в теории чуть-чуть получше чем так посидеть у костра вот здесь какой-то театр импровизированный и в теории эта альтернатива намного лучше чем э, грибы сами по себе ультрафиолетовый бля здесь очень сейчас будет тяжело ой блять ой блять все осталось добежать до дома да а именно до базара пиздец Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим Еще времени так Не так уж и много осталось Так Бля, напряг небольшой Давай, прыгай, прыгай Прыгай, говорю, полторы минуты Ой-ой-ой ой, яй -ой яй -ой, Черт Лишь бы еще маршрут был нормальный Да, блядь, хули ты тут застрял, Эйден? Реально, Эйден Шмейден 120 метров Не-не-не-не-не-не-не-не, сучка-то такая, блядь Ой, блять, ой, блять, ой, блядь Ребята, ребята, это пиздец а, Если что, у меня есть усилитель на всякий случай Но главное, чтобы меня не убили здесь по пути Пиздец 50 метров где-то почти. Я почти добежал, я почти добежал, я почти добежал. Нет, нет, нет, нет. Не бейте меня. У сучки. Я всех тут, бля, расплашу. И сделаю из вас фарш сплошной. Ой-ой-ой-ой. Немножко так сейчас получим трофеев. Давай, давай, умирай, умирай, умирай. Ага uh -huh. Не, модификации классные все-таки. Ой, а вторую ранение тоже серьезно. Блять. Бля, какого черта? Здесь же нет ультрафиолета. Я не знаю, почему мне игра решила восстановить здесь э, иммунитет и еще защитить от этих тварей. Все, умирай, пожалуйста. Умер. Славно. Отлично, великолепно. Так, я всех заутал, да? Все, точно всех. Ну что, заходим и спасаем джулина Джулиана. вот ты уже запомнила мое имя прикольно я я в норме я выжил кое-как мне повезло все спасаем человека да все говорю говорю что происходит муж бэбин умер джулиан был обвинен в том что отравил воду и продал ему Эйден, прошу скажи им что это не я я могу быть э, корыстной тварью А могу сразу дать ответ Я предпочту сразу отдать ответ тогда Джулиан невиновен Все, вот именно Вот, да, так и было И он продал Джулиану зараженную воду Это не было убийством Готов поклясться перед советом базара? Да Где этот поставщик? Его нужно судить Марка... Мертв Я... Я убил его. Тогда я закончил. Все хорошо, я тебя прощаю. Этот козел Марка получил по заслугам. Спасибо, Эйден. Половина муки твоя. Муки пополам с гипсом? Что? <свяк> э -э нет. Кто такое сказал? Ну, ну да, один раз, но... <свяк> Оставь себе гипс. Заплати мне, и мы в расчете. Хорошо. Расскажу, Бабин. Ну все, великолепно. Вы О, я даже какую-то экипировку получил. Точнее, какой-то элемент... Элемент для моего, так сказать, набора уничтожения зомби. А именно вонючую трубу, да? Так, а что, а что с... Нифига себе. Что тут по тут Продается грязная катана какая-то. И много-много чего еще. О, золотое качество. М -м. Кстати, смотрите, вот чем отличается искусственный предмет от редкого. Вот куда больше дополнительных эффектов. Ну ладно, не о том речи. Я хочу продать лишнее снурожение. Вот, например, сломанную лопату продать. У нее еще трубу все-таки можно оставить. И надо бы продать вот разное. Можно просто удерживать значок С и все. Продали и получили монетки. Здорово, мастер и Дай что-нибудь лучше. Вот я могу улучшить еще аптечки Фантастика. Все, великолепно, да улов, правда, сынок? Ну, б... наверное, может быть и лучше Но для начала неплохо Все-таки Так, ремесло Я могу сделать потом 16 аптечек Но пока что У меня есть запас из трех аптечек И мне достаточно Фу, все я считаю, что на сегодня все, хватит. Я наигрался. Ой, насыщенно миссии были все-таки, и прикольно это место базар. Но в любом случае, хватит на сегодня. Что ж, друзья, с вами был Леонид, вы были на канале Towns Peril Gaming. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, не забудьте подписаться. Я вас всех благодарю за то, что вы посмотрели это видео до конца. Я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока.